Компания Вайдалун, Шейнжен Вайдалун Трейдинг Компани, Шоурум, Алкоголь, продукты питания, непонятный мужик. И вот о чем бы хотел рассказать. Вот, Иван Чай сейчас легализуем. Вот о а что о чем бы я хотел рассказать. Сейчас мы продаем активно мед. Ну вот в чем казус. Мед стал быстро заканчиваться. Расскажу предысторию. Четыре года назад мы начали поставлять в Китай мед. Не совсем с этикетками, но мы поставляли мед. Так вот, пошли мы путем таким. То есть раз бабушки, в принципе, знают, что такое Советский Союз, помнят они знают э, качество, что такое русский продукт, они еще это помнят. Мы пошли через э, продвижение нашего меда, через бабушек. Надо сказать, что пожилые люди, особенно бабушки, они имеют такой непререкаемый авторитет в семье китайской. Ну вот мы им дарили мед наш в течение четырех лет, они к нему пристрастились, при... подключили к этому поеданию нашему меду своих родственников семью потому что их слово как бы оно авторитетно и мнение их тоже авторитетно и вот мы в первый раз завезли буквально три недели назад мед свой под своим брендом липовый Golden Rus Цветочный видите там три медведя то есть все такой русский стиль Россия, ой, Советский Союз, э -э, картина, все как надо, завезено все официально, и вот что мы имеем, на сегодняшний день мы уже продали половину завезенного меда, который мы рассчитывали продавать дорого во время китайского нового года, а продаем мы в розницу одна банка 500 граммовая, 150 юаней, это порядка полутора тысяч рублей. Вот еще продаем, то есть расходится мелким оптом, это вот две коробки сейчас увезут, и три коробки поедет в, в Тяньцзинь. И так вот каждый день по несколько коробок и по несколько банок. Вот сегодня даже одну коробку уже распаковал, и уже распродали в розницу, увезли. Вот. Так что вот и такие казусы бывают. Привезешь товар, а его раз и разобрали до того момента, когда ты хотел его реально продавать. Не знаю, чем мы будем здесь удивлять китайцев местных. Ну как сейчас сделать, как, как сейчас быть с медом? И, и как его сейчас завозить снова? Ой, блин. Успеем ли все подготовить? Вопрос кто не ожидал вот такого ажиотажа?